Да, сейчас несколько буквально минуток и мы пойдем а, вообще очень много интересных вещей по поводу нового года всяких астрологических и всякого разного я сейчас немножечко коснусь этого у кого есть какие-то интересные вещи можете потом поделиться когда а, уже Аланта закончит. у нее там свои сюрпризы будут вот ну и понятное дело задавайте вопросы подключайтесь тоже активнее, да. Сейчас Игорь скажет, когда мы уже можем сказать добрый вечер. Пока, Всем добрый вечер, пока все хорошо. Пожалуйста, не, не грустите, улыбайтесь иногда. Хотя бы. Улыбка у нас что там делает? Я забыла. Чего, выброс, чего она дает? Кто знает? Счастье. Забыла это слово. Начали. Адреналина. Да. Хорошее слово. Ну что, поехали? Да. Сейчас. Угу. Еще, значит, не все. А теперь все. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас сегодня один из первых новогодних, новогодних, вернее, эфиров. И мне хочется несколько слов сказать о том, что же мы как мы встречаем Новый год. А, ну, в России и вообще Новый год переносили с одной даты на другую. В какой-то стране э, празднуют очень широко, где-то не очень широко. Больше празднуют в Европе, да, Иоланта нам расскажет сегодня. Больше, конечно, Рождество, 25 декабря, когда вот очень и очень празднуют широко. Но тем не менее, каждый человек, Ищет вот эту вот минуту, ждет 12.00 12-го удара, загадывает желание и мечтает, чтобы произошло что-то необыкновенно в Новый год. Новый 21-й год белого металлического быка. И причем правильно нужно встречать, чтобы увеличить свои шансы на удачную, счастливую жизнь в ближайшие 12 месяцев. И тут у нас несколько вопросов. С кем и где встречать Новый год? Во что одеться? Как украсить стол? Что поставить на стол? Ну и что, что нужно сделать вот в последнюю минутку последнего 2020 года, Господи, когда же он кончится? Хотя нам всем кажется, что 21-й начнется, и все проблемы уйдут. Но надеемся, что будет именно так. Итак, если говорить о том, с кем встречать, то быт это домашнее животное. И предпочтительнее встречать в семье. Исходя из этого... Вряд ли будет одобрит семейный, семейный поход в ресторан, где соберется множество незнакомых лиц. Но Нам это не грозит в связи с пандемией. Все везде закрыто. И всем нам придется правильно встречать Новый год со своими близкими. А если в случае разлуки вынуждены, то нужно связаться обязательно с близкими для того, чтобы вот почувствовать, что семья есть. Во что наряжаться? Наряжаться следует ну, белый металлический бык. Поэтому, если э, предпочтительные наряды, то светлых тонов, молочного, белого цвета, там, серого, светлого светло-серого и прочее. Если э, говорить о каких-то украшениях, то это должно быть белого, либо э, серебро, либо даже металл какой-то, но, наверное, не желтый цвет. Мужчины, конечно, <клёх> на нашу астрологию которые где-то мы верим, где-то не верим, они наплевать хотели на это дело. Поэтому большинство мужчин игнорируют указания астролога, просто игнорируют. Но при этом год быка все-таки по умолчанию нужно и для мужчин правильно одеть. Ну хотя бы какую-то рубашечку, не красный станок. Ну, мы понимаем, чтобы купил красный тон ни в коем случае. Белый, молочный, серебристый, светло-серый, шампань, слоновая кость. Ну и еще может быть нежно-розовый. Конечно, будут другие тона, но желательно, чтобы это были свежевые там любые. Украшение стола. Тоже здесь нужно понимать, что скатер, если красный журнальный столик, елка стоит на нем, лучше бы прикрыть его какой-нибудь белой скатертью. Так, какие угощения актуальны в Белого быка? Ну, это сегодня не мне рассказывать, но здесь можно сказать, что может быть все, что угодно на столе, кроме, сами понимаете, чего, кроме говядины, конечно. Но обязательно еще, знаете, что рекомендуют, поставить чашечку с солью, солоночку, ну такую символическую, и может быть даже какую-то зелень, корнеплоды сырые, просто для того, чтобы оно стояло. Что можно выделить? Фрукты, свежие соленые овощи, всякая зелень, корнеплоды, рыбы, курицы, грибы, баранина, все что угодно, кроме одного, сами понимаете, какого. Подарки. Если мы дарим какие-то подарки, здесь бык любит сладости. И здесь, ко всему прочему, вместо магнитика лучше можно даже подарить ну какую-нибудь там, там шоколадные фигурки, а не банальные там, магнитные календарьки. Да? Теперь в год быка подарить что-то нужно для дома, для семьи. Но если мы собирались давно дарить дрель мужу. Надо, это только в том случае, если он об этом попросил. Или кастрюли для э, женщины, тоже если она попросит. А вообще в остальном постельное белье, путевки, вазы, э, скатерти и прочие семейные такие вещи. И как встречать Новый год? Встречать, ну а теперь очень смешные такие ритуалы обряды, стандарты. Челканье своим бокалом в первую минуту с неженатым парнем, ну если он в доме есть, для привлечения любви. Съедание мандарина или гроздочки винограда в последнюю минуту Нового года для доставка. А, загадывание желания на бумажке, сжигание и выпивание, господи, прости, пепла с напитком под бой курантов. Это вот не знаю зачем, но как бы есть такие, такие штуки. А вообще, и так уж важно, и так уж обязательно помнить, что что, как, как именно и в чем именно встречать Новый год. Главное – праздничный настрой, который создает сам человек и его близкие. И поэтому следите за своей улыбкой, за своим настроением и тщательно выбирайте компанию для новогодней ночи». Но при этом, если соблюдать некоторые рекомендации астрологов, то можно подсознательно настроиться на лучшую жизнь в наступающем году. Сегодня мы накрываем стол и готовим подарки. И мы пригласили для этого, и она любезно согласилась, Иоланда Повнелелли, отца из Литвы. Она, я ей буду помогать с русским языком. Она хорошо говорит по-русски, но как-то вот в последнее время стала забывать поскольку она завтра уже улетает в Ниццу, мы вот ее поймали, так сказать, на пути к этому путешествию. Поэтому Иоланта — лидер компании, один из самых ярких лидеров. Ее знает буквально весь Вивасан во всем мире, потому что ее выступления всегда это такие, ну даже я бы сказала, не искры, а это, наверное, пламя, как сейчас молодежь говорит, огонь. И сама она такая же. Я ее очень люблю, она очень яркая, милая, добрая, щедрая и необыкновенно энергичный человек. Иоланта тебе слово. Ждем от, от тебя секретов. Добрый вечер, друзья! Я благодарю, Ольга так, милая Ольга, Ольга так красиво обо мне сказала, ну попробую кое-что сказать, но, милые друзья, во-первых, я буду говорить о очень простых вещах. Вы знаете, вот последнее время, почти год, наше вот такое время нам показало, сколько у нас всего есть, и что самое важное в мире? Насколько раньше это было, что здоровье ⁇ это счастье, здоровье ⁇ это самое главное. Мы видим, что многим только были это слова, как бы как бы так говорили, но не, не ожидали такого. Кажется, кому-то будет плохо, но не мне. Это вот этот год вот показал, сколько ненужных вещей у нас, сколько мы берем, тратим деньги, а потом там не знаем, где, куда положить. Оставаясь, когда... Вот карантин наш вот показал, когда убираем дом, сколько ненужных вещей у нас, сколько как бы выбросить жалко, как бы напоминание, а занимает место, много пыли и так далее. Это, наверное, вам тоже не новое, и дальше вот не знаю, как вы, а Литва дальше остается в карантине и изоляция даже в семьях до 31 января. Так Рождество будет вот так: по зуме, по скайпу. Давайте будем беречь себя и других. Но все-таки карантин карантином, а праздников на у нас никто не отбрал праздник все равно будут и праздники во-первых начинается как мы это все делаем мы можем там плакать кричать что не позволяет нам быть вместе с, с родителями что нельзя поехать в магазины и сделать огромный шопинг и так далее и тому подобного но э, праздник начинается как говорю вот здесь в нашем сердце и что мы придумаем в нашей голове вот то и имеем, или на столе, или, или в подарках мы, мы ложим свои как-то э свои как пожелания и так далее. Так как мы договорились, вот сегодня немножко я буду говорить о простых вещах, о самых простых подарках, но не простых простых, но не простых, роскошных, простых и роскошных изысканных подарков. Изысканных. Извините, благодарю. И, и начну с того, что самое главное не то, что ты будешь дарить, за какую сумму. Может быть, у тебя теперь нет денег, и ты нарисуешь какую-нибудь открытку или а может быть что-то что ты делаешь на своей работе придумаешь и поскольку много у нас вивасановцев да, дистрибьюторов и, и клиентов мы будем как-то привязать эту тему и вот как я говорю неважно какой какой подарок это самое главное что души и подарки как кто меня знает все знают что самое главное это бантик. А бантик, бантик самое бантик главное такое. самое главное и поскольку вот этот последнее время мы много говорим о экологии, я очень всех даже прошу э, немножко ну, не, уменьшить... Э, упаковок целофана всяких и можно что ну может быть бумага все хорошо ну бантик тоже иногда натуральные или веревка натуральные но мы вот поскольку у нас есть красивые очень упаковки я просто лучше лучшего дизайна упаковки не знаю просто просто проще во бантики все мы можем играть со цветами подобрать то что нам нужно и вот бантики везде может быть это просто проще во первых вы я всегда говорю вот так вы просмотрите свой бюджет сколько вы работали, сколько, что вы, мы, вы можете себе позволить, и тогда будет легче э, собирать подарки, ну, выбрать, выбрать подарки для э, определенного человека. Обязательно сделайте список 100 знакомых как томас Гетверд говорит 100 друзей и знакомых может быть не 100 может быть меньше но я люблю много людей поздравлять и те, кому хотите вы отправите подарки подарки можете вы тоже комбинировать например я очень люблю эфирные масла то если кому-то может быть я подарю вот такое красивое а, там да, полотенчик, красиво. маленький полотенчик, моемся все, и даже здесь для, для лица маленькие, недорого. А что там у тебя такие? Это просто ленточка такая красивая. А -а -а -а. вот смотри поняла, Видите? что теперь нужно покупать ленточки иногда слишком много или можно что-нибудь придумать ну, самим здорово, сделать шикарно. из бумаги можно здесь сегодня ограниченное время то я вот придумала так я очень вот кто знает дарю эфирные масла или кейк крема наши чудесные да они недорогие по бюджету и много можно побольше таких подарок сделать только э, всегда всегда сделайте так то вот например э, вы дарите подарки и не то что положить и отдать человеку он просто не, не, ну, не, не будет не будет знать, что там делает этот, этот подарок, обязательно отпечатайте, отпечатайте описание о продукте, который дарите. Можете там нарисовать кое-что. Как использовать. Как Да, как использовать, что делать. Так вот. И вы, вот, например, здесь совсем недорого и много. Вот подарок уже у меня и есть. Вот, пожалуйста. Okay. И... Вот, например, еще вот подумайте, какой человек, например, если парикмахер, очень я люблю, если подруга или, или друзья парикмахеры или продавцы, которые стоят больше времени на ногах, ну вот крем для вен – это супер, это по бюджету нормально. И... И, Чем нуждается человек, да, конечно. Или крем для ног, особенно ну-ка такая такой красивый такой красивый дизайн, что всем всем как-то нравится. Как-то даже лето такое серое, как говорю, время даже летом пахнет. Здесь Рождество тоже. И я хочу тоже очень напомнить всем, что на подарки подарками, крема кремами, иногда мы пользуемся, иногда нет кое-кто, а вот кушаем как-то каждый день, но нет выходных для, для, для того, кушаем каждый день. Зато я возвращаюсь со своей, к своей любимой теме, с того э, на, начался мой вивасан-карьера, моя любовь к вивасану на, э, началась э, с приправы. Вот. И я думаю... Ну, что... тебе, Аланта, да, никогда не скажешь, что ты любишь покушать. Да, нормально, да. нормально но, знаете, по, с возрастом как-то думаешь, что ты кушаешь, и надо ли тебе столько. В можно кушать много потому что много или как-то не не очень хочется много иногда когда ты нормально все по пунктам делаешь на здоровье друзья да и вот и если я говорю если вы не знаете что подарить человеку но приправы вас всегда выручат потому что и для разных вкусов то бульоны и то то то ну, аглиято. Да, аглиято. у нас знаете мы только только получили товар и у нас уже их нету вообще просто мы не получаем столько много то кто получает самые хорошие подарок как я говорю. Почему вот я люблю дарить, как я говорю, из своего магазина? Да? У меня дисконтная карточка. Зачем мне там от, от, ну, нести деньги в другие магазины? Я могу со своей скидки или... Или там у вас склада нет, ну хорошо, так покупайте все равно, вы скид, у вас скидка, и можете yeah. много накупить. Так вот. И если, например, есть такие случаи, почему вот приправы, почему эфирное масло, смотрите на человека и думайте, иногда вот не знаю, как у вас, но у меня, я вот, наверное, 11 лет в Вивасане, точно у меня есть люди кому-то, которые не... Ну, неактивные покупатели, или иногда там слышали пять лет назад о Вивасане, забыли. А вот, вот самое то время, если вы дружите, или так неудобно ему сказать, сказать так, покупай делай возьми очищай организм то-то то-то так вы лучше понемножку как я говорю вот что-то впустить в семью которые вот не знают о продукте и и тогда ваш клиент останется как я говорю ну, но может быть не на всю жизнь на на пол жизни точно так вот я всегда думаю об этом и вот человеку вот я я вот так делаю набираю клиенты откуда у меня эти клиенты вот оттуда вот подарки вот что-то вот как-то угостила э, чем-нибудь и мы мы будем говорить теперь про рецепты да у нас да, о, много я... думаю а. что я вам скажу <смех> всем да. так вот. и наверное подарки подарками и начнем я скажу пару рецептов которые вы не надо даже записать просто вы напомните я вот скажу простой простой простой рецепт и или. Давай пока да. сделаем, как это говорят, рекламную паузу, да, да, чтобы да. интригу повесить, чтобы вот люди ждали рецепта. Ну, во-первых, я хочу поприветствовать всех, кто присутствует на нашей трансляции. Это а, Москва, Воронеж, Тамбов, а, Новоуральск, Дагестан, а, Литва у нас выступает, Липецк. А, так, так, так, кто еще у нас тут? А, Украина. Вот, Украина, мы ждем ваших рецептов, потому что кухня украинская одна из самых вкусных. Так, что я еще тут вижу? Ну, пока, пока вот больше нет у меня здесь сообщений, поэтому всех ребят приветствуем. И если у вас будут какие-то рецепты, что-нибудь такое необычное, чтобы удивить гостей, пожалуйста, делитесь с нами, хорошо? Спасибо. Ну, Воронич, конечно, здесь присутствует, куда же без него. Ну что, продолжаем. С подарками разобрались. Теперь ждем гостей и накрываем стол. Итак, вкусности от литровской кухни. Она, поверьте, необыкновенно вкусная. Кухня перед Рождеством, <свес> вот этот вечер, <свес> как-то очень вегетарианский, <свес> <свес> как <свес> бы, ну рыба, конечно, бывает селедка, много селедки у литовцев, свекла, орехи, мед, соль. Вот, кстати, вы говорили о соли, у нас прекрасная соль, ставьте на столе, и зелень там есть, и и соль и очищает соль и кормит соль, и, вот, и я придумала, ну, разные там рецепты в всех странах есть, но я придумала то, что напомнит вам, что у нас есть, например, наварили морковку, есть горошек, горош, горошек, да? горош, консервированные да. или в банках просто нужно открыть и или, или э, огурцы. Вот Игорь потом покажет фото. Я что делаю? Я беру форму, какую обыкновенную или миску какую-нибудь если у вас есть красивая форма вы можете ложить вот так и все все положить как показано будет в фотографии и я обязательно всегда у меня получается когда я беру, беру а, какая да вот ничего здесь интересного как вы бы, кажется Что-то да? осталось дома так вот есть э, наш бульон э, и когда вы если вы дарите еще человеку и вы скажете что здесь 111 порций бульона, так, ну вообще-то будет дороже и подарок и, и, и блюдо вкуснее и так далее. Так все получается. Вы вот или можете в красивую форму ну, положить, или какие-то формочки сердечками или круглыми, или может по прозрачную миску все слоями я слоями умею. да слоями положить и просто желатин или я еще люблю очень как сказать хорошо для здоровья для кишечника агар агар вы видите в google наверное у вас тоже есть да, купить немного не такой прозрачный как желатин но очень очень Полезный. полезен так вот и Весь рецепт, только да, бульон. А что, ты, а что ты тут положила то Я положила, вы можете и, горошек. И вы можете... Покажите нам еще положите, раз. положить. Можете быть, и рыбу, и селедку. Что у вас есть? Здесь. О -о -о, зелень, да. Овощное заливное, да, Иванта? А заливное просто сделать. Берите бульон, желатин и заливайте все ложите то можете брокколи может быть огурцы соленые может и рыбу тоже что угодно ну на Рождество на другой день когда уже Рождество так многие холодец сделает но ну, обыкновенная кухня здесь просто очень удобно кушать красиво стол <coughs> смотрится и и как украшение играет так вот и... блюдо да вот. И еще можно я подскажу когда вы делаете селедку вы можете я не сварила извините потому что мне завтра на самолет и кто будет так кушать все весь месяц так просто сделать Свекла, карпачо свеклы да, сварьте свеклу, тоже приправу Неполья я очень люблю. Вы можете миксировать карпачо, ну, как сказать, слоями, тонкими-тонкими слоями, порезать свеклу и положить, налить оливковым маслом и потом наверху нашей приправы все ваш стол будет очень как-то сказать сыт и очень красивый и очень полезен Ну, все, все как-то хорошо для здоровья не перекушайтесь как я говорю. Ну что еще? Вот другой, на другой день такое хочется э, интересно Вот литовцы очень часто делают э, такой пирог, как я не знаю, как сказать на русском языке. У нас называется кугель, кугельс. Э, это пирог из картошки. Ну картошка самая дешевая как-то. Э, как сказать, тебе Это самое. доступная картошка овощ вот. Попробуй ты гадай, что ты имеешь в виду. Мы тут придумываем доступное, экономичное там. Да, овощ, картошку берем, натираем. Мелко, может быть, если покрупнее, как свеклу натираем, тогда будет по-другому вкус. Но обычно мы так мелкой теркой натираем, тоже всегда добавляю я или соли, или бульона, или немножко того, или немножко того. И всегда очень люблю наше непали такой привкус. И еще и, и у меня тоже есть чебрец из своего огорода, вот добавляю. И все, вы можете еще на сковородке лук пожарить, и все в эту массу. Можете положить уже три яйца, потому что вот Рождество, вот когда не вечер перед Рождеством, а уже Рождество, можно кушать и яйца, если хотите, вы добавляйте, если нет, нет, если не кушаете, и все, перемешиваем и в духовку. И там очень, я пеку 200 градусов, можете печь час, но лучше... Если остался быть 2 часа или еще больше, тогда вот эта картошка супер-супер-супер-дупер становится. И эта приправа открывается. Ну, это, это все. Вот даже я и французов угощала так. Они вообще говорят, как это вкусно. И вы можете тоже вот этот, как бы, пирог, картофельный пирог этот, кушать со сметаной или я я лучше беру йогурт. Тоже йогурт можно с, с нашими приправами э, сделать такой как соус и все Ну, ты имеешь в сметану? Что... Сметана? У нас йогурт как сметана Да такой, да да, как я спец знаю. Спец поэтому... или исландский йогурт или не знаю что у вас, но вот очень очень вкусно и очень просто. И еще зелень или петрушки или, или что там, как называется? В общем, натертый тер, картофель, Кар... соль, да и у нас это право, которое интуитивно вы, вы можете добавлять и все и вы вот, попробуйте только ну, намажьте кое-что ну, вот, или бумагу маслом, маслом угу. потому что картошка она прилипает очень вот, вот это в любую форму вы можете в силиконовую форму или какую-то или на, на, на, сам, на, на бумагу чтобы не прилипла. Так вот, и приятного аппетита! <смех> так, вы записали? Прощего. <смех> да. Кугель и заливное, овощное заливное. Да, да супер, очень красивое название. <смех> Но вообще, это действительно прям от тебя настоящий подарок, потому что это и экономично, и интересно, и красиво, и элегантно. И самое главное, объесться нельзя. И бык не обидеться, вот чего. Еще самое главное, что тут все очень такое которое он любит и еще я что не забыла я приглашаю всех друзей со всего мира когда вы делаете подарки пожалуйста вы положите фотки в нашу группу тогда очень будет не как конкурс а просто чтоб идеи а что вы придумали? Может быть, бантики, может быть, что-то сделали сами. И будет легче как-то другим придумывать какие-то композиции. Или, может быть, вы духи сделаете. Пишите, делитесь, потому что информация – это самое ценное. И будет наша группа такая позитивная, все в подарки. И мы уже будем праздновать завтра, да, послезавтра уже... Рождество. Наше время Рождество, да, очень быстренько мы будем сидеть за столом кушать и, и, и интересные блюда, а подарки уже будут на, на Рождественском утром. Только вот во Франции тоже будет э, вот, лететь подарки с Вивасана. Точно. Вот Вивакул серия, духи обязательно. Я сама перед эфиром всегда в духах, вот сама себе красивая, я сама одна сижу, вся насыщенная маслами, духами. Вы, я думаю, чувствуете, потому что это поднимается настроение самое главное это время люди друзья это настроение что видит очень сложные периодов периоды очень красивые позитивные какие-то вещи простые и но непростые каминчик замечательный если можно вот у него тут такой камин, причем настоящий, там с трубой, с, с вытяжкой, со всеми делами. Да? Прямо вот настоящий. Скажи, пожалуйста, э, тут, ну, во-первых, напишу тебе, спорти, проговорю, кто тут пишут тебе. Вот Василий Деточкин, ну, очень рад видеть и слышать. Вот, Василий, привет! Привет из Кингисеппа, Елена mm -hmm. Потапенко, Украина, э, так, и, э, Аида Магомедова из Дагестана. Привет, дорогая Татьяна Юсова из Пенгисепа. А, так, очень классный рецепт постного блюда, заливной с овощами и рыбой. А холодец на Рождество. Богдана а Светлана из Новоуральска. Уже знаешь ее? А картофель сырой тереть? Да, да они... сырой, сырой, сырой, просто угу. это шкурку убираем, натираем и все. И приправа, если хотите три яйца, если нет, пожалуйста, нет. Очень, вот столько найдитесь. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, вот ты едешь к своей доченьке со своим малышом и замечательным мужем Вильусом, и скажи, пожалуйста, там вы что будете готовить? Или вы там в домашний ресторанчик пойдете? А, нет, рестораны, думаю, закрыты, только работают в Монако, но в такое время, знаете, это праздник семьи, и хочется делать, готовить, не надо много блюд, просто несколько. Я буду печь хлеб. У тебя есть хлебопечка? А, нет, я а -а -а. скажу быстренько рецепт, хотите? Просто Давайте. не думала, это такой хлеб, все сумеете точно домашний хлеб. Так, я беру, ручки, берем карандаш. Берите карандаш. Это мне научили э, фирма Тупервая. Девушки все делятся рецептом. Но я э, всегда тоже употребляю нашу приправу в, это, в этот хлеб. Добавляю, так я он Выключите микрофоны, пожалуйста. Нина Кузьминична, выключите а -а -а. микрофон. Извините. Да. Так вот, хлеб на, на небольшой, ну на нормальную порцию мы берем 600 грамм муки. Какой? слово белый. мука входит вот такие дела, как я говорю, му мука можете в этот 600 грамм можете положить семечки, да? Так сказала. Да, да, немножко овсянки, там одну, ну вот как сказать. Ее растолочь, ну, размешать или так прямо как вот, Я, я живу, я, я. Я, я люблю эту же живая пшеница. Да. Ржаная. Вот, Ржаная. Вот такую, да. Вот. такую муку беру и там э, можете наполовину, э, пом, ну как сказать, пом, смешать, да? Шестьсот угу, угу. грамм всякого орехи угу. может 600 грамм. Угу. Тогда берем пол бутылки кваса mm. или или пиво неважно алкогольное не алкогольное, это пол пол литра значит 600 грамм э, всякой натуры орехи мука и так далее пол э, литра. литра да кваса mm. или пива и, и все mm. и наша приправа приправу я э, я немножко э, беру я, обычно мне очень вкусно с морской солью. Две ложки, нет, не две-две ложки, где-то полтора, полтора лож, лож, ложки соли. Mm -hmm. Mm -hmm. Или можете наполовину с, с бульончиком. Бульончика mm -hmm. не надо слишком много. И все, вы перемешаете все и сразу в дуковку вот не так я есть, не надо ничего не надо ничего три, не... фактически три или четыре ингградиенты мука, квас, потому что там уже все есть. И не надо там и знаете вот этот хлеб очень хоро... хороший для желудка, потому что нет всяких Рожи. посторонних дел. Да. <с да. <с не надо там потом мартушка пить что и что-то тьмина. А ятмина тьмина добавляю натурального э э семян тмина обязательно, потому mm -hmm. что хлеб из тмина мне не хлеб. Можете mm -hmm. чебрец положить я свой вот сушеный чебрец, розмарин. Семинальна, можно хорошо. Семинальна. Ой, что угодно. Вы, что это ваше, путь, делитесь путь. рецептами. И, и, и, и когда вот где-то час я пеку хватает точно. И а вот, температура, друзья, температура какая Ланта? Температура я, я всегда пеку 200 Предварительно я разогретой пеку. духовке? Не, не важно. Не важно. Вы, вы почувствуете, как когда пахнет э, э, хлеб хлебом настоя... уже, когда я, я и запаха знаю, когда он уже готов. Слушай, Попробуйте вот... поделитесь, мне будет очень интересно. И знаете, как я говорю, вы лучше купите приправу 111 порций бульона, и вы не будете и не ходите в магазин за хлебом, который будет стоить как три банки приправы. Потому что, когда мы идем за хлебом, мы накупаем столько ерунды. Например, иногда у меня хлеб стоит 50 евро. Я забываю купить. А 50 евро нету. Значит, хлеб будет дома. Ну ты не одна такая, Ну давай-то попробуем же. Экономика Почему нет? Так, хлеб на столе Кстати, у тебя Что, знаете, еще я столе? Что еще будет на угу. столе, Ланда? Хлеб уже поняли, заливное поняли, evet. кугель поняли. Uh, uh, обязательно uh, кучукой, это кучукой где-то, я не знаю, как перевести. Такие маленькие, маленькие из теста с этим с смаком. Маленькие, маленькие такие не знаю, пончики, как, как пончики, наверное. Пончики маленькие, и э, мы заливаем их э, с молоком муки. Мы пере мука, молоко, э, не маки, молоко, ма, как сказать, Маковый, маковое молоко. О, у нас такого и нет. Такого, да. Есть, Есть такой, такой да? Такой, да? Вот, вот, это обязательно селедка, хлеб, орехи, мед обязательно. И если вы хотите интересного меда, давайте вы можете положить ну, добавить капельку или апельсина, или розы, будет по, по другому, ну, совсем мед другого вкуса. Можете добавить цинамон, это противовирусное вообще действие. Только, ну по ложки покушайте вот. и, и думаю что вот в этом году будете французская кухня то я не знаю я могу поделиться только потом когда я увижу я сфотографирую и, и поставлю facebook в общем ждем от тебя новых рецептов какие там подарки дарят французы да, и вообще, ну, об остальном поговорим потом. Сейчас это как сюрприз. Пока еще никто не знает и не слышит. Хорошо. Что у нас. Так, спасибо большое за рецепты. А камин мы не видели. Видели только Ольга Васильевна, а меня-то зачем? Камин покажите. Чего ну, меня -то? Что это камин как камин? Что там показывать? Вот такой большой камин. Вот такой вот, да. Так, да, кто, наверное, люди пишет, передаю с вами привет Франции, у меня там живут дочь и внучка. Камина не видели, опять же пишут. Алла Михайлова из Питера. Обворожительная Аланта. Кто пишет, какой пользователь, не, не поняла. Чувствуется энергетика и настроение. Так, вот тебе все приветы да, да, да. передают, все в восторге. Все в восторге. И Аланта Аида Магомедова пишет, огромное спасибо за позитив, за чудесное настроение, которым ты делишься. Благодарю. Так что не напрасно провели вечер. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, если есть чем поделиться, пожалуйста, пишите. Пишите в группу, в фейсбуке, везде, где вы нас смотрите. Если вы смотрите нас на сайте, то, пожалуйста, делить, напишите, заполните анкету. Но анкету, если вы хотите получать наши новости, если вы еще не подписаны, тогда заполняйте. Не забудьте, ставьте нам лайки и это важно для всех нас. Напишите комментарии и делитесь со своими друзьями нашими эфирами. Но ну, а дальше у нас будет еще интереснее. Так, есть ли еще вопросы? Юля сафонова включи, пожалуйста, микрофон. А? Я хочу поделиться рецептом, который мне очень нравится с нашей огляти. Это яркое, красивое блюдо, когда мы берем помидор. Режем его кругляшками, раскладываем каждый отдельно. Можно даже чем ярче тарелка, тем лучше и красивее. И берем сыр, натираем на терке, добавляем огляту вместо чеснока, потому что чеснок все любят, но все знаете, какие последствия от чеснока. Мы добавляем туда чеснок, немного майонеза. Все это перемешиваем и вот красиво просто ложечкой укладываем сверху помидора. И украшаем зеленой веточкой. Либо укроп, либо петрушка, либо кудрявая петрушка кому что нравится. Если хотите еще красивее это сделать, можно на дно тарелки положить листья салата. И на листья салата, на зеленый, вот эти красные помидоры. И оно получается очень вкусно, как бы так, знаете, нарядно для любого стола не только для новогоднего, а в новогоднюю ночь это вообще будет актуально. И и это, это как, как бы как такая. Так получается, да? Это как карпаччо. Получается вкусная, полезная закуска. И без аромата чеснока. Но Я очень вкусно. Чесночок прям не лишний совсем. Прямо кажется, что уж совсем не лишний чесночок. Ну, если гости, Но это можно на 1 января, если не в компании, а дома. А если ну, это если в компании, ты хочешь, конечно... Юля, если ты хочешь распугать гостей, то и побольше, и чтобы вся семья. И пристать гостей, которые тебе не нравятся. Для незваных гостей, как это еще называется. Выгоним так. вампиров из дома. Да. Так, спасибо за рецепты, Аланта, спасибо большое. Подняли настроение. Так вот, ну ты всегда у нас понимаешь, ну что, дорогая, тебе хорошей дороги, привет твоим деткам всем, конечно, твоему замечательному мужу. И вообще у вас семья чудесная совершенно. Твоего малыша, надеюсь, довезете в, в, в таком состоянии, потому что ночь будет непростая. Спасибо, да. что ты откликнулась. Мы думаем, новые встречи у нас все-таки состоятся. Дорогие друзья, спасибо всем, кто у нас был, кто присутствовал. Не забывайте делиться и ставить нам лайки, пожалуйста. Делитесь, пожалуйста, друзья, рецептами как красиво упаковать подарки, и будьте здоровы, я пью воду соком лимона и капелька а -а -а. масло, апельсина, на здоровье вам, счастья вот, и пока. благополучия, милые друзья, я так соскучилась за вами, ой, как если бы вы знали, благодарю знаю, за вам. прямые эфиры, потому что мы от вас учимся, всем-всем низкий поклон и большой привет. Будьте Спасибо рады. большое. Всем пока. Пока. Пока.